Бывают случаи, когда людям по каким-либо причинам назначают очень маленькую пенсию. Как получать доплаты к такой пенсии и увеличить ее размер до прожиточного минимума, разберем с вами в этом видео. Всем привет! Меня зовут Татьяна Белова. Я юрист, кандидат юридических наук. Специализируюсь на назначении досрочных пенсий по Москве и по Московской области. Законом установлено, что пенсия для неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в зависимости от региона. Но часто получается так, что когда вам приходит первая пенсия на карту или же сотрудник пенсионного фонда выдает вам справку о назначенной пенсии для оформления соцкарты пенсионера, выясняется, что маловато назначили. Под словом «маловато» понимается сумма ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Почему так происходит? Еще раз повторюсь, законом установлено не ниже прожиточного минимума. Когда вы приходите в пенсионный фонд для того, чтобы подать заявление о назначении пенсии, сотрудник пенсионного фонда сам заполняет это заявление у себя в программе и дает вам его только подписать. В этом заявлении есть интересный пункт с просьбой об установлении федеральной доплаты в том случае, если сумма пенсии будет ниже прожиточного минимума пенсионера. Как правило, они этот пункт пропускают и не проставляют там нужную галочку и с чистой совестью назначают пенсию ниже прожиточного минимума. Если подавать такое заявление через госуслуги и заполнять его лично, внимательно вникнув в каждый пункт и проставив везде нужные галочки, то пенсия ниже прожиточного минимума не получится. Если вы, посмотрев это видео, поняли, что уже какое-то время получаете пенсию и она у вас ниже прожиточного минимума, поспешу вас огорчить. Получить федеральные доплаты за прошлые периоды не получится. Такая доплата устанавливается только лишь по заявлению и с момента его подачи. Правда, сейчас Министерство труда и соцзащиты внесло в правительство предложение, чтобы такая доплата была установлена автоматически, то есть без какого-либо заявления пенсионера. Посмотрим, примут ли это предложение, а если и примут, то как это будет работать на практике. Если вы хотите получать актуальный алгоритм действий оформления пенсий и доплат к ним в связи с изменяющимся законодательством, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков но и поданное заявление с проставленной галочкой не гарантирует вам, что все будет назначено как положено. У меня в практике был случай, когда такое заявление подавалось и даже в материалах пенсионного дела указывалось, что это заявление есть, но тем не менее пенсионный фонд не принял во внимание это заявление и назначил пенсию ниже прожиточного минимума. Через суд мы обязывали Пенсионный фонд рассмотреть это заявление и выплатить положенную доплату к пенсии. Что нужно делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Во-первых, при подаче заявления в Пенсионный фонд обратить особое внимание на пункт о доплате до прожиточного минимума. Во-вторых, если в этом пункте не проставлена галочка, то настаивать, чтобы сотрудник Пенсионного фонда поставил необходимую отметку. В-третьих, определить прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе. Эта сумма каждый год меняется, и точно ее определить можно только лишь в свежем актуальном законе, который называется обычно так «Закон Московской области об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии». Если вы из Пензенской области, значит, вместо Московской области подставляете фразу Пензенской области. Если вы, допустим, из Хабаровского края, значит, подставляете фразу Хабаровского края. В-четвертых, после того, как вы определили величину прожиточного минимума пенсионера, сравниваем ее с суммой назначенной пенсии. Если эта сумма разнится, то значит, надо разбираться в этом вопросе и требовать установления доплаты к пенсии. В Москве помимо федеральной доплаты есть еще и региональная доплата. Алгоритм получения федеральной доплаты тот же. На сегодняшний день в Москве минимальная пенсия с учетом федеральной доплаты составляет 10 500 рублей. Далее к этому можно оформить еще и региональную доплату. Если вы в Москве проживаете менее 10 лет, то пенсия с учетом региональной доплаты составит 13,5 тысяч рублей. Если же вы в Москве проживаете более 10 лет, то пенсия с учетом региональной доплаты составит уже 20 тысяч рублей. О региональных доплатах других регионов мне неизвестно. В тех случаях, когда вы подавали заявление на федеральную доплату, но по каким-либо причинам пенсию вам назначили ниже прожиточного минимума, в этих случаях федеральную доплату за предыдущие периоды можно взыскать. Доплата до прожиточного минимума – это всего лишь одна из имеющихся доплат к пенсии. Если вы хотите, чтобы на моем канале вышел целый цикл с разбором всех возможных доплат к пенсии, прямо сейчас ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, про какую доплату рассказать в первую очередь. С вами была юрист Татьяна Белова. Успешных вам пенсий. Всем пока!